Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет Dexport Это будет платформа, которая опять же только-только запускается После, скажем так запуска опять мы ждем огромные иксы Поэтому я опять же говорю делаем сейчас топовые проекты как и раньше делаем на них обзорчики как и все те проекты, которые раньше я вам рассказывал как вы видите, сами дали уже 300 плюс иксов, то есть реально дают возможность хорошо заработать потому что это проекты от известных людей хорошая команда там разработчики и тому подобное то есть все проекты удачно запущены и удачно работает по сей день как говорится ладно что предлагает нам вообще данная платформа помимо того что мы сможем на этом заработать здесь можно делать ставки Ставки киберспорт, то есть разные там игры, футбол и тому подобное. Можно делать ставки. Ставки в криптовалюте. Почему это лучше, чем традиционные обыкновенные ставки? Тем, что здесь более защищено все. Потому что все построено на блокчейне. Как бы это еще сказать по-другому. Сами те, кто некоторые люди ставки делали, да на какое-нибудь там событие, там, спорт, не спорт. Сложно, если вы, допустим, уже выиграли, сложно, потом будет вывести свои деньги, потому что это будет проходить верификация и тому подобное. Ну, как раз блокчейн нам позволяет делать, скажем так, все эти прогнозы. Если они будут верны, мы выигрываем, тогда просто моментально сможем получить свои, скажем так, доходы. Ладно. Также у нас тут еще конкурс предлагают на 50 тысяч долларов, чтобы принять участие подключаем тестовую сеть, подключаем кошелек и как бы, в тестовом режиме можно немного поделать ставок и соответственно с этими ставками потом тот, кто больше всего наработал денег, тот потом и сможет получается как бы выиграть основной приз в 50 тысяч долларов. А, так в принципе здесь что у нас ждем ближайшее время когда у нас а, появится NFT очень сильно мы любим NFT поэтому будем ждать их с нетерпением также здесь еще иры будут и в принципе вот не знаю вот даже сейчас в демо версии доставки прям вот работает как надо все отлично опять же да, проблемы почему а, обыкновенные эти скажем так, конторы не актуальны уже становятся и почему они слишком рискованные. Опять же, там, верификации проходите, отдать свои данные, потом тебе еще не заплатят, не вернут. В общем, ну, как говорится, это все полно. А на блокчейне все работает прекрасно. А по ликвидности, ну, ладно, то такое, как бы, мелочь. Ждем, когда заработает полностью все полноценно. Давайте, Разберемся по команде. Команда лиц не скрывает. И самое крутое, то что вы видите, да, это разработчики, скажем так, наши там русские люди там. Поэтому, блин, молодцы. Лица свои не скрывают, значит, они пытаются этим даже не то, что наработать себе больше аудиторию, а в плане того, что все честно, то есть не будет никого там кидалого. Хотя в принципе вот и все проекты, которые мы делали, да, все работают, все у нас хорошо. Так, поддержка данного проекта, это, ну, понятно, что-то как бы какие там есть моменты. Ладно, идем далее. Соответственно, то, что я говорил, да, вам дают там тысячу этих э, демо версий денег, тысячу долларов, подключаем кошелек, тестовые версии. И, соответственно, потом начинаем загоняем, делаем ставки, поднимаемся в рейтинги и тому подобное. Вот сама платформа, да, даже пускай сейчас в демо-версии. Там максимально все просто, там, да, какая-нибудь команда играет, вот, допустим, Dota 2, да. Можно делать ставки, там, на разные коэффициенты, там, да, выбрали, там, сделали, там, не знаю, там, 100 баксов. Образно. А, сразу показ коэффициент и тому подобное то есть, сколько мы сможем выиграть мы конечно сейчас ставку сделать не сможем потому что сейчас а, баланс у нас пустой мы не на тестовой сети а, ну не знаю я лично для себя бы использовал доту 2 и кезывал потому что ребята здесь есть играют а, если хорошие команды то там хорошие шансы а, на победу короче если знаешь куда ставить Ждем потом NFT, когда это все у нас будет. Потому что NFT будут очень-очень крутые. И, соответственно, на NFT сейчас, я не знаю, прям очень много можно денег заработать. А, в принципе, с платформой это все понятно. да, у нас здесь они забивали там MMA, там, боксы и тому подобное. То есть спорт, киберспорт дает нам все эти моменты. А, в Твиттере имеется уже 21 тысяча человек рубля 22. Также здесь можете следить за новостями, за обновлениями данной платформы, когда все будет листиться, запускаться, все это будет работать. В общем, залетайте, следите в Твиттере за новостями. Соответственно, есть и Телеграм, 14 тысяч человек. Я думаю, сейчас, когда будет запуск, полноценно все это у нас здесь будет наверное тысяч 30 и в Твиттере больше 50. В общем, ребята, так вот, у нас был обзорчик. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. А на этом у меня все. Так что всем удачи, всем пока.